Беспроводные ТВС-наушники Noble Audio Falcon 2 – это сдержанный дизайн, удачная эргономика и образцовые показатели автономности. Благодаря матовой поверхности в сочетании с умеренными габаритами наушники удобно располагаются в ушах и не выпадают. Удлиненные звуководы вместе с амбушюрами создают хорошую пассивную шумоизоляцию. Наушники получили защиту от влаги по стандарту IPX7. Это позволяет смело использовать их не только во время дождя, но и на тренировках. Управление заключается в механических кнопках на чашах. Для зарядки и используется кабель USB Type-C. Предусмотрена беспроводная зарядка, что очень удобно. Наушники работают по стандарту Bluetooth 5.2. фальконы получили самый востребованный набор кодеков для прослушивания в Hi-Res разрешении без потери информативности. Можно просматривать видео по беспроводу с наименьшими задержками. На полном заряде наушники проработают до 10 часов, а запас заряда в кейсе плюсует еще 3-4 рабочих сеанса. В фирменном приложении можно перенастроить кнопки, активировать режим прозрачности, поиграть с эквала. В наушниках динамические излучатели с двухслойной карбоновой мембраной и универсальным звуковым тюнингом. В основе звучания умеренно V-образный частотный спектр, который достигнут путем аккуратного акцентированного баса и высоких частот. Бас воспроизводится плотно, разборчиво и энергично, демонстрирует скоростные характеристики. Середина звучит чисто, информативно и музыкально. Верха звучат звонко, детально и экспрессивно, не добавляют избыточной резкости и неприятных призвуков. Здесь довольно широкая стереопанорама слух воспринимается просторно и структурировано. Послушать наушники можете в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.